Друзья, привет! Какой же красивый рецепт баклажан я для вас нашел. В прошлом видео был рецепт азербайджанской кухни. В этом видео будет кухня турецкая. Я буду готовить баклажаны по-турецки или как их еще называют, карный ярык. Карный ярык, карный ярык, карный ярык, карный ярык. Карны -ярык. Достаточно сложное слово. Этот рецепт не требует большого количества ингредиентов. И как мне кажется, не займет много времени для приготовления. Готовлю этот рецепт первый раз. И надеюсь, что я так же сильно люблю баклажаны, как и вы. Поехали! Хотя погодите, нажмите подписаться и на бубенчик тоже нажмите. Итак, с чего начнем? Первое действие, которое нам нужно сделать, это подготовить баклажаны. Их нужно правильно почистить. Овощерезкой по всей длине срезаем кожицу зеброй. Вот также же красиво, как и я. И вот в верхней части, когда они вот у вас вот так должны лежать, в верхней части делаем надрез ножом ну, где-то сантиметра два глубиной. И отправляем замачиваться в подсоленную прохладную воду минут на 20. Таким образом мы убираем лишнюю горечь из баклажан и немного их подсолим. Постояли, достали, вытерли бумажным полотенцем, чтобы они по суше были и готовим дальше. А пока баклажаны замачиваются, ну, давайте представим, что они замачиваются. Подготовим начинку и соус. Нужны помидоры, острый перец. Я надеюсь, блюдо не будет сильно острым. Фарш, лук, чеснок. Из зелени можно добавить петрушку или кинзу. А на одном из этапов помидоры можно будет заменить томатной пастой. Давайте подготовим начинку. После шахпола мне понравилось лук жарить на сливочном масле. Сейчас я сделал то же самое. Обжарил еще немножко, притомил красный перец. Добавил чеснок и добавил говяжий фарш. Пусть это все немножко позагорает на сковородке, притомится. Можно посолить и поперчить. Знаете, что я еще сделаю? Я один помидор на терочке добавлю в фарш. Он не будет там лишним. Баклажаны тоже нужно обжарить до такого золотистого красивого цвета, потому что снаружи они-то уже готовы, а внутри еще не до конца они дойдут уже в духовке. И сейчас давайте собирать основное блюдо. He's referred to as Теперь соус друзья наливаем водички ну где-то стакан наверное томатная паста и она такой объем наверное идет чайная ложка можете так рассчитывать на два баклажана если будет чуть больше, ничего страшного. Размешиваем. Хочу еще сделать красоту. Чесночок. Скажите, красиво получилось, да? Ух, класс, вообще. Оно уже пахнет, уже можно есть. В общем, на 20 минут, на 200 градусов в духовочку. И посмотрим, что будет в конце. Пока корный ярык жарится в духовке, я хочу открыть вот эту коробочку. Мне наконец-то приехала досточка которые я уже успешно продаю хочу посмотреть своими глазами как она выглядит да и вам показать вау ничего себе! Друзья, я, честно говоря, сам удивлен. Она очень крутая, неожиданно для меня. Не, я не говорили, мне много писали хорошие отзывы, но я ее первый раз вот в руках держу, она даже в руках приятная. Из плюсов цена плюс упаковка плюс качество на высоте. Переходите в описание по ссылке в Инстаграм Товары для кухни и еды. Там не напишите в директ. Выберем вам подходящую досточку, отправим. И отправлять могу в любую точку мира. Я себе хоть на камеру заработаю. Что я вам скажу, друзья. Произведение искусства турецкой кухни под названием Корны Ярык готово. Я очень люблю красивую подачу и этот рецепт как раз для этого и создан. А если мне кто-то будет смотреть в Турции, друзья, напишите, правильно ли я сделал или нет. Азербайджанские зрители отреагировали на шахплов очень хорошо, спасибо. И теперь мне интересно услышать мнение турецких. С тебя подписка, а с меня вкусные ролики.